кайфа, ой, Всем привет, друзья! С вами Акихари Постарашкин, благодарю вас сегодня где-то у нас. Короче, с нами сегодня новый член канала и это. Офигеть, какой он легендарный, да? Самый легендарный из всех! лайк Фонлай! Фонлай! И сюда! Ай, сука! Он самый легендарный! У нас 8 82 82 82 like. Лай! Сегодня я буду мочить его! А он будет мочить меня! А же, партичка. У него проблемы с микрофоном, поэтому его будут плохо слышно! Конечно же, это делает его очень сильно легендарным! И он станет конечно же, номер вторым! А я номер один, конечно же! Потому что я создатель этого канала! И вообще... А зачем мы об этом говорим? Надо говорить о... Иди, иди сюда, короче. Вай, вай, вай, иди сюда. <тит> да блин, где <Все> крутые <тит> оружия попались. <тит> у меня есть женщина, у меня есть палка. А шалеть, У меня опять этот лук, короче. Я надеюсь, то, что тебя огонь добьет. Ах ты су. Он, короче, сейчас отошел. Но, ребят, вы правда думаете, то, что я такой честный? Е <служб3> бой, <Katheduch> yeah красавчик, я. Ну да, я ж не такой, и честный, я же молодой. Будем молодой, я же. Заводной. Кстати, блин, я крутой мне оружие попалось, да? Надо будет другой вопрос немного спросить. Почему ты умер? Ладно, давай дружить. Это имба, это братишка. Братичка. Че, возможно, я его сейчас даже догоню. Опять же штаны тупые. <связь> <связь> <связь> <связь> я сказал, иди отсюда. Вот, вот на. Да. Эй, э, э, э, стой, стой, стой, не надо. надо. Так нечестно. Нуки, я, я буду ворачиваться. Ну, биг, спа спаси Спасибо. меня. Ты... Я сказал О, иди нет. отсюда. Е-бой! Ай. Удачи, как у Араба, Скилл как у Э. Джексона. Его, я честно сказал. Короче, крутой. Тихо, тихо, тихо ха мой щит! Тихо-тихо-тихо! один Да откуда ты не этих их ну-о? Я уже не от себя да? Нет. Да откуда ты не спалничать? Так она у меня и появилась, появилась. ты потом на... Крати у нас ничья. Так у меня вещь попалась, с я я Тикнобол спамни. Чё, чё, чё ты так думаешь обо мне, а? <звы> Кстати, ещё, ребят, это у ребят, это не у меня, короче, лаги звуком. Это о, просто такой режим. Можно. И Семён перепрыгивал, короче. Перепрыгивал. Перепрыгивал. <звы> <звы> <звы> там, там бесконечность. <звы> А то, а, то, а то о. Ага, я тоже думаю Ты можешь уйти отсюда? <coughs> Можешь уйти отсюда, пожалуйста? Ты можешь уйти отсюда? Как у меня выпадает это? Я с админки беру, клянусь. Ты можешь у меня на, на, на записи посмотреть. Что, думаешь, что будет рвать, врать? Врать. Ну да, я ж не такой уж и честный, я же молодой, <клёх> будь я молодой. Иди нафиг. это ты крыса? А, бежим. А ч ⁇ у меня так мало хп стало? Ладно, все, давай, иди сюда. Ха-ха-ха! <рсы> йо, йо, йо, йо, йо, йо, я боя, йо, йо, а ты лох, йо. <рсы> Типичный рэп мой. Я, джиги Хопа, хопа, хопа. Раз... Нет. Разнесу, разнесу. Этих. А, на, ку... на кулаках. А, И давайте на... сюда. Ага, вот это какая-то крутая штучка будет, да? Окей, давай иди сюда. Ай, сука, ага, сами зачем мне тогда упал? Ай! Я не крысю, ты чё? Ай! <плес> чё, я не крысю, ты чё? <связываю> <связываю> так, уже страшно, уже страшно. Ха-ха-ха! Вай ошалеть! Вай раша! Ну что ж ребят, всем пока! И если чё, ссылка на режим в описании!